Избивал абсолютно беззащитный народ, избивал тех людей, которые вышли на мирную акцию, чтобы высказать свое мнение против узурпации власти. Все это похоже на тридцать седьмой год. Пока мы с вами отдыхаем, ходим на работу, сидят ни в чем не повинные люди, которые боролись не только за свои, не только за свои но и за наши с вами права. Мы требуем освободить политзаключенных. Свобод!